Мальчишки у меня убежали в школу. Девочки только проснулись, кушечка так Делаю, согреваю вчерашнюю картошку. Я вчера делала такую интересную картошку. Давно так не делала. Поджарила лук, морковь и колбасу. Колбасы совсем чуть-чуть. Вот. Принесла сегодня яйца, вот с яйцом и поджарки делала. В общем, ничего. Очень даже вкусно каш идет моя маленькая всем привет друзья сегодня мы ходили в ей в больницу с девочками они у меня все кашляли я думала лишь бы хрипов не было да у динары хрипы обнаружили в том на то прошлой неделе и и короче нету хрипов все послушали прям сильно там дышала дышала дышала Слава Богу, наш лещий врач Сказала, нету хрипов Ни у кого вот. Прописали таблетки Все, купили Сейчас поем Опять заболели А сейчас у меня ну Андрей со мной был, Андрей помогал И сейчас Андрей у меня э, Новую профессию приобрел Он стал электриком еще Представляете Короче, Сейчас покажу, что он делает здесь поменял э, розетку, потому что она там висела пипец было чё, э, я все говорила Андрей поменяй, потому что девчонки там лазят руками, не дай бог чё или ножиком чем, а ножиком или иголка вот или чё там да ой страшная страшная история, не дай боже. Сейчас Андрей совет. Кузель не сюда, здесь была открытая розетка вот он вот так и вот сверху вот эта ерунда была ну, вот это бывшие хозяева то есть взяток калугин Саши ничего не делал здесь как вы видите и он такой позвал ножик туда вот сейчас я вам покажу беспорядок я порядок делаю и немножко вот а вот вот воткнул звук говорит я здесь это резетку не надо я говорю надо а то я там все вечно торчу мне говорю под резинки делать с утра очень хорошо он сейчас мне резетку сюда вставит друзья я рада видел именно с ума сходит Уставился в эту дырку и стоит. А, Амина плачет у нас за дырку. Динар у нас. Папа закрывает. Не хочешь дырку? Сейчас закроет. из за дырки то зачем плачешь? А дует? А что говорит? А? И, жениться этой, я этой, я этой, я я и Закрывает, смотри, мажет. Ну, Там вот дырка была. Немало. Теперь дырки не будет. Об этом не Мы просто может, не видели эту дырку. Да. Может, может. Так, может. Так, я поговорим я с этой невестой. Смотри, смотри, папа, ты что делал? Иди ко мне, я тебя успокою, иди, дырки не будет там в стене, не будет дырки. Иди ко мне, иди, маленький. Я услышала тебя. Папа, не делай дырку. Все, Все, папа услышал. Спать хочешь Почему? Нет? Не хочу. Иди в телефоне посиди. Поиграй, ладно? Мама там убирается. Неправильно сделала. Ну все, моя розетка готова. Андрей засел. Неправильно. Неправильно? Зачем неправильно? Скажи ты мне, девочка. Ну объясни, почему неправильно? Что тебе не нравится? да смотри вон там а и а это маме работать маме надо резетку ведь ты не хочешь маме сделать резетку дать а, это, это, это, это, это моя розетка телефон. Да, резинки буду делать клей клеить всякое такое мне электричество всегда надо да. Туда поставим маленький столик ваш, и я буду там работать. Нет, нет, я ваш не заберу. Я шучу. Ну, прям электрик-электрик. классно ставишь. А то тут-то больно опасно было. Люди-то боимся нажимать, говорят, включи, говорят. Я тоже первое время боялась. Ну все, Андрей сделал эту, эту резетку. Ой, кайф. Как маленький Снимаешь, что ли? Все снимаю. Да. Я все снимаю, что мы делаем, что мы кушаем, что мы, как мы работаем, все снимаю. Так, друзья, Андрей у нас варил щи. Щи, вкусные щи. Кость с костями. И папа нам сделал майонез. Динара все кушают. Смотрите, какой классный майонез, густой он прям офигенный. А, запах. а добавили, Это первый. Мама? Ну добавили. Если кому надо будет интересно, я могу снять видео и показать, как мы делаем майонез. Пишите в комментариях. Если нет, то не будем. Так что вот майонез, прям майонез. Как вот раньше о запах обалден. Да, вкусный. Ладно. Погуляли вы, да? Опять мокрые пришли, мама всю стирку делает, занимается. А давайте не дает вообще тее вслух. Угу. Я по а телефону кушаю, я не хочу питьев. Супик надо кушать, а не хлеб с, май... с майонезом и колбасой. Мама, а ты вообще опять. не опять. телефон. опять. Да, я опять. Опять опять. Опять Молоко надоело от Маньки. Детей будем поить. опять. молоком. Андрей опять опять хлебом. Вот здесь он все здесь сделал. Они бегать будут туда, на улицу. Выходили уже, мылись. Так что им здесь хорошо. О, бяш, это сумасшедший! Все здесь убрал. Чисто. Потом подсохнет и вообще пол поменять хочет, Андрей. Сколько навоза вышло за зиму. Это еще не все. А ты в этом Левушки, это тоже, что ли, вычистил, Андрей? Вот здесь где ходишь. А, это у нас, говорю, вот этот навоз обкладывать. Буду капусту, очень хороший будет. как его. Короче, вот у нас все подтаивает. Все, в теплице можно сеять, там влаги достаточно. Мы сейчас пойдем домой Стоила молочка девочкам сейчас будем... Что, пойдем Смотри. хочу посеять уже в теплицу цветы капусту мы сейчас на следующей неделе скорее всего и цветы через неделю буду сеять вытянется опять ни туда сюда андрей говорит я через ты здесь снега ну как будет снег где тропинка не будет местами местами солнце после обеда взошло как хорошо вот так вот мы не ходим Надо все разбирать здесь у нас. Кустарники посадила бы. Кустарники, деревья...